Семь условий успеха. Рекомендации по выполнению упражнений гимнастики «Бамбу для успешного человека. Условие первое. Последовательные статические позы. Делайте упражнения по порядку. Следите за правильным положением тела. Внимательно следуйте инструкциям в обучающем курсе. Условие второе. Растяжка. Тянитесь в указанных направлениях руками, ногами, позвоночником и головой на протяжении всего выполнения упражнения. Если у вас нет ощущения растяжения в мышцах, в суставах, проверьте, правильно ли вы стоите. Если ваша растяжка превышает показ позы на видео, найдите положение, в котором у вас есть ощущение растяжения. Это очень важно. При правильном выполнении упражнения ощущение растяжки присутствует одновременно в нескольких частях тела. Ощущения растяжки в позвоночнике, особенно в шейном отделе, должны быть в каждом упражнении. Условие третье. Усилие. Кисти рук, ступни тяните на себя с максимальным усилием. Удерживайте усилие все время при выполнении одного упражнения. Ловушка. После того, как занято правильное положение тела, человек перестает удерживать концентрацию внимания и тело переходит в экономичный режим выполнения. Эффект от такого выполнения будет минимальным. Делайте усилия. Условие четвертое: Дыхание. Используйте три типа на выбор. Дыхательная система организма – это единственная система, которая может контролировать сам человек. Поэтому очень хорошо, если вы будете сознательно переходить от удобного для вас типа дыхания, ставшего автономным, на менее комфортный, но осознанно контролируемый стиль дыхания. Первый тип – глубокая и медленная, без пауз глубокая релаксация и максимальная растяжка. Второй тип глубокая и средняя по скорости без пауз. Происходит активизация, усиленная работа мышц. Глубокое и быстрое дыхание без пауз. Третий тип ускорение процессов метаболизма, согревание. Условие пятое – координация. Каждое упражнение в верхнем ярусе выполняете стоя на носках. При этом, вначале надо стать в основную позу, найти равновесие и только потом подняться на носок. Если вы не можете найти равновесие и вас постоянно качает в разные стороны, закрепите бока, то есть поясничный отдел позвоночника должен быть зафиксирован, и смотрите в одну точку. Если упоминается, что угол в колене 90 градусов, следите за точностью исполнения. Упражнения в других ярусах балансируйте на двух-трех точках опоры. Упражнения на коленях выполняйте в полуприседе на 45 градусов. Стремитесь сохранять равновесие. Условие шестое. Объемное внимание. Выполняя упражнения, сканируйте, проверяйте вниманием каждую часть вашего тела на правильность техники, растяжку, усилие, дыхание и равновесие. Избегайте воображаемого сканирования. Полностью присутствуйте в телесных ощущениях. Условие седьмое. Тренировка ума. Концентрируйтесь на предлагаемых утверждениях и образах. Наблюдайте и управляйте потоком ваших мыслей. А во время релаксации визуализируйте образы гармоничного развития своего физического тела, эмоциональных реакций и мышления. Гимнастика-бамбустайл для успешного человека. Больше, чем просто физическая нагрузка. Это гармоничное развитие тела, эмоций и ума для каждодневного служения на пути своего духа.